Привет! Закончить неделю личного профессионального развития я хотел разговором о смежных с маркетингом индустриях. Вообще говоря, с моей точки зрения, маркетолог — это такой специалист очень широкого профиля. Хороший маркетолог с достаточно широким опытом и с кривой развития, который заводил его в разные компании, в, в разные структуры разного масштаба, в стартапы и, наоборот, какие-то более зрелые компании. Он отличается довольно широким кругозором, и это позволяет, э, начиная с маркетинга, уходить в какие-то смежные истории, во-первых, а во-вторых, работая маркетологом, заранее накапливать компетенции из каких-то смежных индустрий, которые могут делать э, тебя или его э, уникальным и ценным специалистом. И этих смежных индустрий, в общем-то, ну, почти все, но я отдельно хочу выделить, во-первых, пиар, Вообще, пиар и маркетинг часто даже не разделяют. И бывает, что функции пиарщика, пиар, напомню, это public relations, то есть взаимоотношения с э, общественностью, связи с общественностью, очень часто пиар вообще не отделяют от маркетинга. Насколько это правильно? Но с моей стороны не очень. Пиар — это вещь, которая не является подможенством маркетинга, а скорее накладывается на него, потому что пиар может помогать решать не только маркетинговые задачи, но, с другой стороны, в маркетинге бывает очень много того, чем занимаются пиар-специалисты. То есть та часть, которая связана с опытом после покупки, в частности, и та часть, которая связана с попаданием в начальный набор альтернатив для выбора, и то, что у нас на этапе активной оценки альтернатив, там могут использоваться инструменты чистого пиар-характера, включая коммуникацию со СМИ, проведение каких-то отдельных мероприятий, спецпроектов. В общем, там все довольно так плотно переплетено. И здесь скорее вопрос такого баланса. И если ты маркетолог, который занимается только пиар-инструментами, то тебе надо бы подтянуть все-таки классическую маркетинговую часть, которая связана с поведением потребителя, ценностными предложениями, уникальными торговыми предложениями всякой маркетинговой математикой, финансовым учетом и так далее. Вот, ну, здесь тоже про баланс. Но, в общем, про пиар полезно помнить. Это действительно то, в чем многие маркетологи иногда находят гораздо больше удовольствия, чем, собственно, в маркетинге, в том, чтобы сидеть и потоково, как мы уже обсуждали, 90% времени управлять рекламными кампаниями, отслеживать исполнение медиапланов. Другой очень большой смежный такой спектр — дел. Uh, это продажи. Маркетинг и продажи часто идут uh, рука об руку. Или маркетинг и аккаунтинг, если uh, речь идет про B2B и про работу с крупными клиентами. Да, аккаунтинг — это uh, взаимоотношения с крупными клиентами, с часто с большим количеством стейкхолдеров, uh, лиц, задействованных в проектах и в процессах. Uh, в общем, там нужны отдельные компетенции, там нужно уже не Умение менять кожу и отращивать длинный хвост, а скорее такая где-то хитрость, где-то навыки, ну, собственно, продаж. Здесь приходится уже прокачивать навыки межличностного общения чуть больше, чем это маркетологу требуется. Но а, взаимодействие с клиентом, да, понимание структуры клиентского бизнеса, но это супер усиливает а, навыки маркетолога. То есть маркетолог, который имеет навыки продажи или аккаунтинга, и маркетолог, который таких навыков не имеет, это, в общем, довольно разные люди. И с моей точки зрения, наличие опыта и навыков в продажах и аккаунтинге очень сильно усиливает маркетолога. С другой стороны, маркетолог может уйти потом вот в эту стезю, в том случае, если она ему нравится. И третья смежная такая большая тема, <coughs> большой блок — это менеджмент. Это такой часть вертикального развития маркетолога из эксперта в руководителя отдела маркетинга, директора по маркетингу, дальше, возможно, где-то в какие-то соседние управленческие области и отрасли. С точки зрения управления, наверное, самый выгодный все-таки путь — это клиентский путь. В том смысле, что устраиваться маркетологом в какую-то достаточно крупную компанию э, заказчика маркетинговых услуг или компанию внутри которой есть выделенный маркетинговый отдел. То есть прокачивать менеджмент, будучи маркетологом в агентстве, особенно линейным, это довольно таки непросто. Не э, там просто нет того объема задач и той сложности корпоративного управления, которое позволит эти навыки прокачать. Вот, но тем не менее стать таким мудрым драконом э, Маркетолог может в том случае, если в какой-то момент вот доберется до той структуры, которая позволит менеджерские навыки прокачивать. Другой способ — это расти в направлении, возможно, какого-то event менеджмента или управления относительно сложными проектами, когда нужно увязывать большое количество подрядчиков или контрагентов между собой. И такую тему можно прокачивать в project-менеджменте, в сетевых агентствах, креативных агентствах, когда, вы работ... ну, когда ты работаешь не в продакшене, не в чисто производственной компании, а когда ты работаешь в агентстве, которое привлекает множество разных подрядчиков для того, чтобы решать какую-то задачу. Вот. В общем, это может быть интересным направлением развития, и, к счастью, здесь все довольно понятно, как дальше расти. Ты дальше либо развиваешься по… Uh, стандартам PMI, Project Management Institute, штудируешь uh, PMBOK, получаешь, проходишь экзамены, обучение, получаешь эти баллы, там, дипломы и так далее. Либо ты дополняешь это навыками uh, всякого разного agile, uh, Scrum, Kanban, Lean, uh, в общем, гибкого менеджмента, и это, в принципе, тоже можно использовать в маркетинге достаточно активно, особенно в тех контекстах, которые мы проходили э, в курсе суммы маркетинга. Ну и, наконец, последний э, по порядку, но не последний по возможности выращивания дохода — это развитие какой-то дополнительной параллельной экспертизы, особенно если мы говорим про сегодняшнее состояние рынка, это будет актуально еще ну, в, и в начале 20-х годов 100%, то есть поезд еще не просто не ушел а там есть огромное количество пространства для деятельности, это прокачка экспертизы в Data Science, в машинном обучении и обучении нейросетей э, и в каких-то хайповых технологиях на сегодняшний день, э, которые ты можешь отслеживать по циклу ажиотажа Гартнера. Э, ну вот блокчейн я бы… на, Хотя можно и блокчейн. Ну вот, в общем, э, ты берешь технологии с цикла ажиотажа, понимаешь, где они там находятся на хайпе, на, каком, на какой стадии развития, и начинаешь потихоньку наращивать экспертизу в этом. Наращивать экспертизу можно, если у тебя есть адекватный уровень английского языка. Ты садишься, начинаешь читать блоги лидеров мнений, блоги энтузиастов и лидеров этих направлений обычно в Соединенных Штатах или в других странах, читать непереводные а оригинальные статьи, в том числе научные опубликованные, припринты статей, пользоваться какими-то фреймворками, если тебе этого недостаточно, проходить какие-то курсы на курсере или других массовых платформах. В общем, будучи маркетологом, вот это прокачивать ценно, потому что с этим ты можешь, во-первых, уйти в какой-то технологический стартап, связанный с маркетингом, а это очень большая сейчас тема, и она еще будет большой на протяжении, я уверен, многих лет. А с другой стороны, ты можешь вместе с этим, обладая знаниями в маркетинге и даже в какой-то узкой нише маркетинга, решать сложные задачи с помощью вот этого всего для крупных корпораций. И работая э -э, фрилансером, ты можешь зарабатывать очень-очень большие деньги, которые ты почти никогда не будешь зарабатывать в менеджменте, а может быть и вообще никогда. Поэтому э -э, пренебрегать этим не стоит. И если у тебя склад ума такой, который позволяет тебе э -э, развивать вот такую технологическую экспертизу, я… Крайне рекомендую об этом задуматься. На этом мы заканчиваем неделю, связанную с развитием маркетолога. Она короткая, как я уже говорил, с точки зрения того, что в ней содержится, потому что отдельно о построении карьеры можно делать отдельный трехмесячный курс, наверное. Я хотел поговорить только о ключевых отличиях, ключевых моментах, которые могут быть для тебя важными для того, чтобы не ходить по каким-то ненужным тропочкам. А если у тебя остались вопросы, связанные лично с твоей ситуацией, с твоим карьерным путем, именно сегодня запиши эти вопросы в ответе к домашнему заданию, я постараюсь тебе на них ответить в комментариях. Удачи в построении карьеры!